С 24 по 26 декабря в Эстонии подзаряется небывалая тишина. В лесах в этот период запрещена охота. Даже на улицах старого Таллина становится непривычно тихо и немноголюно. Разве что туристы наслаждаются красотой этого сказочного города. Жители Эстонии отмечают Рождество в узком семейном кругу. Рождество в Эстонии считается важным праздником, однако в последние годы его все реже называют религиозным, все чаще семейным. В эти праздничные дни в городах республики торговый центр либо не работает вообще, либо закрываются раньше обычно. И приводятся в эти дни и массовые мероприятия развлекательного характера. Верующие христиане в дни рождественских Праздников посещают праздничные службы, причем многие уезжают в деревни. Кульминации праздника для эстонских лютера считается ужин за праздничным столом. В Рождество эстонцы любят лакомиться кровенными колбасами и горячей веерой лицей и скорейцей. Преображаются к Рождеству и улицы городов Эстонии. Между фонарями натягивают красивые гирлянды, Оформление витрин в магазинах преобладает библейской тематикой. Во многих церквях Таллина и других городов страны проходят бесплатные концерты классической и органной музыки. Прекрасные ели вы увидите еще и по всему городу. В музеях на городских площадках. Заглядывайте во все дворы, разглядывайте витрины. Наш город, сказка, нынче украшает. Вы и